Я Валерий Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема – время. Один человек не ценит свое время вовсе. Другой считает, что время – деньги. Третий уверен, что его время бесценно. Если разобраться, первый человек, который не ценит свое время, он не ценит себя, он не ценит жизнь. Он не считает минуты и часы. На время он поглядывает лишь для того, чтобы Понять, сутки начались, либо нет, либо закончились. Успеет он куда-нибудь, либо нет. Начался ли сериал, либо уже закончился. Это все, чем его интересует его время. Он может спокойно проваляться сутки, а то и трое на диване. Читая бесполезные книги, либо новости. Сидя в интернете, бесполезно прогуливаясь, либо что-то празднуя. Это те люди, которые не творят. Это те люди, которые бесполезны. Они живут лишь для себя. Абсолютно не экономят ни на чем. Когда приходит определенный возраст, в котором люди задумываются о смысле жизни, прожит, о том, чего достигли, что не успели, что после себя оставляют. Они обнаруживают, что вся ихняя жизнь была лишь нацелена на то, чтобы жить в удовольствии, в свое собственное. Часто они этого не осознают, но понимают, что ничего не создали, что пришли в этот мир с пустыми руками. Так с пустыми руками из него выходят, не оставляя своим родным и близким порой ничего. Другой человек считает, что время – деньги. Он зарабатывает. И днем, и ночью он думает о том, как принести пользу в виде денег себе, близким людям, партнерам. Этот человек считает деньги как время. И наоборот, для него каждая минута – это звон монеты. Он не теряет время зря, он зарабатывает. Все переводя в свою валюту. Любой потерянный час, день, либо месяц он считает как убыток. Эти люди весьма прагматичны. Все вокруг для них превращается в бизнес. Это те люди, которые очень умны, активны, деятели. Это те люди, которые абсолютно не романтичны, но они очень эффективны в своем деле. Это бизнесмены, предприниматели. Это ремесленники. Это те люди, которые ценят свое время и понимают, что любой час, который они потратили в безделии, им ничего не принес. Мало того, что он не принес удовольствия, но не принес определенной прибыли. То есть то время, которое они потратили впустую. На выходе ничего не дало. Это время просто утеряно. И есть третий тип людей, которые считают, что их время бесценно. Они не сравнивают это время ни с чем. Это те люди, которые живут лишь для того и ради того, чтобы быть полезными, чтобы приносить пользу миру. Они делают все, что угодно, буквально вылезая из кожи вон, но лишь бы не сидеть без дела. Это в прямом смысле активность. Это те люди, которые творят, люди искусства. Это общественные деятели. Это всевозможные мастера всевозможных практик, спортсмены, политики. Это человек, который уважает прежде всего себя и ценит свое время настолько, что не потратят его ни на что, кроме как быть эффективным во всех сферах деятельности, которые ему подвластны. Эти люди ведут за собой других, к ним проявляют интерес, они зажигают и заводят своими идеями. Это люди в определенном смысле магии, которым тянутся, на которых равняются. Они подают великолепный пример того, как можно максимально эффективно реализовать себя в жизни в той или иной сфере жизнедеятельности. Они очень активны и весьма деятельны, у них всегда все получается, кем бы они ни работали. Они всегда во всем эффективны, они счастливы, они довольны своей жизнью, они помогают людям, они заметны в обществе, они приносят пользу себе и людям. Это те люди, которые постоянно в центре внимания. Они всегда говорят. Они постоянно в общении с друзьями, с соседями, знакомыми. Это человек, который всегда является неким коммуникатором, связывает людей, создает идеи, скапливает вокруг себя людей. На мой взгляд, самый эффективный чип человека это третий, который считает, что время бесценно. И это действительно так. Это настоящая истина. Нельзя свое время уделять лишь определенные виды деятельности, как, например, бизнесмен, для которых время – это только деньги. Это определенная узкая специализация, в конце концов, приводит в определенный тупик, в определенном возрасте, когда человек понимает, что все вокруг сотворено ради денег и из денег. Тогда приходит некий момент опустошения, когда эти люди понимают, что, наверное, заблудились, что, наверное, ошиблись, что, наверное, заблуждались в том, что время — это всего лишь деньги. И уж самый грустный и плачевный тип человека, который считает, что время ничего не стоит, тот человек, который время свое не ценит. Это люди, которые просто, просто живут, превращая кислород в кислый газ в бесполезный и для себя, и для общества. Самый эффективный — это третий тип те люди, которые нужны, они нужны себе, они нужны миру, они нужны людям. Это те люди, которых называют соль земли, общительные, яркие, кем бы ни работали, сколько бы ни зарабатывали. Это те люди, на которых смотрят с удовольствием, ставят пример, восхищаются, злятся, критикуют, завидуют. Это Люди, которые впереди, они за собой ведут. Будьте такими людьми, по крайней мере, старайтесь. Я желаю, чтобы у каждого из вас время было бесценным. Чтобы каждую свою минуту вы проводили в эффективном строительстве своего и общего будущего. Чтобы вы чувствовали, что ваше время не деньги, и ваше время чего-то стоит что ваше время это вы, ваше время это наше будущее, ваше время это ваше будущее, что время, которое вы не потратили впустую и не перевели в деньги, будет полезно всем, а главное, плоды ваших трудов и вашего, не потраченного в пустое время, время времени, было использовано человечеством и вами во благо всех